Как правило, с помощью кредитива стороны страхуют друг друга от недобросовестности. Например, продавец не хочет оформлять документы о переходе прав в собственности до получения всей суммы, а покупатель не хочет отправлять деньги до того, как не будут оформлены документы. В этом случае на помощь приходит аккредитив. Клиент резервирует деньги на счете, но поручает их отправить банку только в том случае, если продавец недвижимости предъявит ему все необходимые документы. Таким образом, банк выступает и гарантом проведения сделки, и третьей стороной. Существует два варианта проведения кредитивной сделки. Это с использованием от покрытого и непокрытого кредитива. В случае покрытого кредитива клиент заранее вносит необходимую сумму сделки на счет и поручает ему отправить на счет продавца. В случае непокрытого кредитива банк отправляет деньги, если даже их нет на счете покупателя, тем самым предоставляя ему в своем роде кредитную линию. Возможность проведения такой операции зависит от того, насколько покупатель может предоставить банку необходимый залог. В целом, аккредитив достаточно дорогая услуга. Если вы выступаете в роли покупателя и оплачиваете свою покупку с помощью аккредитива, вам придется заплатить минимум 3 комиссии – за выпуск аккредитива, за проверку документов и за сам платеж по аккредитиву. Кроме того, если вам понадобится увеличить сумму аккредитива, вам придется доплатить еще 0,2% от суммы за изменение условий договора. Если же в сделке вы выступаете продавцом, то ваши расходы будут меньше, вам придется управлять платить только комиссию за авизование аккредитива. Аккредитивы пользуются крайне низкой популярностью у населения. Это связано с тем, что люди используют более простые способы расчета за операцию, например, наличные, платеж с помощью банковской карты или с помощью банковского перевода. Больше актуальной информации по этой теме можете узнать из нашей статьи, ссылка на которую находится под видео. Если ролик полезный и интересный, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.